Здравствуйте. Ну, я хочу немножко рассказать, почему я назвал свое выступление именно так, из истории архитектуры Челябинской области. Я уже в течение года, даже больше, занимаюсь изучением объектов культурного наследия, или, как раньше говорили, памятников истории культуры Челябинской области. Ну, стараюсь своими глазами увидеть, сфотографировать, поговорить с краеведами, и э, вот это, можно сказать, первый такой опыт обобщения э, моих э, путешествий изысканий. Все они э, памятники, которые мне удалось сейчас описать за это время. Всего э, в Челябинской области э, в государственном реестре числится 530 объектов культурного наследия регионального и федерального значения. Ну, мне удалось описать более 430. Все они размещены в э, «Ладжурнал», «Живой журнал», группа «Архистраж». И э, как бы путеводителем к нему есть э, группа «Архистраж» в Фейсбуке. Э, там альбомы по отдельным регионам Челябинской области. И вы можете э, кликнуть на данную фотографию, перейти в «Живой журнал» и посмотреть подробное описание уже какого-то памятника истории культуры. Ну, как оказалось, если не брать древности, там, первобытный, бронзовый век, железный и прочее, то пока мне не удалось э, увидеть, узнать ни одного памятника архитектуры, э, ну, вообще какого-то памятника 17 века. Поэтому фактически история архитектуры Челябинской области начинается с 18 века. И вот одним из интереснейших объектов является подпорная стенка плотины. Это верхнему фолеи. Эта стенка, ну, естественно, там появился железоделательный завод. Заводу требовалась вода, поэтому соорудили вот эту плотину. Лет еще 25-30 назад можно было увидеть очень интересные там арочные элементы этой плотины, сейчас только вот такая стенка но она довольно большая, где-то примерно метров 200-250 сохранилась э, ну, интересно ведь прошло более 250 лет, а пока стенка стоит и не рассыпается ну, аналогичная есть в Челябинске вы можете посмотреть это набережная реки Миас около государственной концертного зала и там тоже есть такая набережная из камней но более, более молодая это начало 19 века прокладывали укладывали эти камни на мох и как видите стоят они многие десятки лет еще один тоже Верхнему фолею это доменный цех. Ну, тут можно поспорить, относится ли этот объект, этот памятник архитектуры к XVIII веку. Никаких точных данных нет. Скорее всего, это перестроено, там что-то осталось от 18-го, Но в основном, конечно, это уже XIX век. К сожалению, вот этот памятник находится в очень плачевном состоянии. Вот я вам показываю на этом кадре, ну, наверное... Ну, самая лучшая часть. А если немножко отойти влево, то там пустая, пустая площадка, без крыши, потому что, к сожалению, в Верхнем закрылся как никелевый завод, так и закрылся металлургический завод, старый еще 18 века. Ну вот остался вот этот памятник. Еще один интересный э, ну, так, завод, там, ну, вот, я показываю одно здание, э, это в, в Кышлине. В принципе, там есть еще несколько зданий. Вот точных описаний, архивных, что вот именно вот это здание там построено в 18 веке, ну, считается, что, скорее всего, 18 век. Как правило, это перестраивается. Ну, вот могу, опять же, сослаться на Челябинск. Вот возьмем самый старый дом Челябинска. Это труда 86. Труда 86, ну, если вы посмотрите, ну, кажется, довольно современно он выглядит. Тем не менее, по всем документам, 1826 год. То же самое это здание. Возможно, где-то там фундамент, какие-то стенки остались от 18 века, но затем, в последующие годы, все это перестраивалось. Ну, тем не менее, что-то сохранилось. К сожалению, вот в Кусе я вот показываю старую фотографию. Потому что когда мы в августе приехали, и не сразу даже, ну, благодаря местным там краеведам мы нашли это здание, но оно сейчас закрыто каким-то жутким железным забором из профнастила. И с другой стороны кафе все перестроено. Ну и вот только вот на этой старой фотографии видно, что это очень интересное здание, и построенная в конце 18 века. Это здание было приспособлено для заводской конторы. Но, как видите, практически вот то, что я вам сейчас показываю, это все как-то связано с производством. То есть плотина, доменный цех, контора. Очень печально выглядит здание в Миасе. Это дом завода управителя. Ну, это не контора, там контора более красивое здание, но уже 19 века. А вот 18 век, вот это дом завода управителя. Вот если вы ну, не полемитесь, если вас это заинтересует, и зайдете, как я вам советую, в живой журнал и найдете вот конкретно описание вот этого здание там приведены и старые фотографии и история этого здания но вот сейчас оно заброшено заброшено и в этом здании э, даже вот недавно был пожар ну каменное, в общем-то с ним вроде бы стены остались но внутренние перегородки многие сгорели еще одна поль шикарнейшее здание это белый дом Белый дом – это объект даже не регионального, а федерального значения. Увы, вот, ну, наверное, вот эта фотография – одна из лучших. Если подходишь ближе, а тем более внутри, увы, это здание ремонтируют уже в течение, наверное, 10 или 15 лет. И лучше бы, как говорили московские реставраторы, лучше бы они вообще ничего не делали. Потому что заменили э, шикарные лестницы, шикарные перекрытия, какими-то бетонными лестницами, бетонными перекрытиями и, конечно, внутренний интерьер практически потеряет, ну, за исключением там двух голланд... печей голландского типа и пару каминов, которые забиты досками, чтобы варвары не, раскрат... не... не украли его, хотя в принципе, здание вроде бы охраняется и под замком, но у нас люди такие, что могут все что угодно утащить. Ну вот теперь перейдем, да, и вот то, что предыдущее здание в Кыштиме, это не просто усадьба, это не просто Белый дом, это практически единственная в Челябинской области усадьба-завод, сохранившаяся. То есть там усадьба, а рядом уже э, цеха завода. Ну вот в частности то, что я вам показывал в одной из зданий. И вот э, э, была такая легенда, что, дескать, из дома... Вот этого завода управителя была э, проделана, ну, какой-то подземный ход был сделан. Вы это не так. Но вот башни, там старые башни еще есть, вот от башни действительно были ходы. И они недавно их обнаружили. И естественно, что одним из ну, красивейших, интереснейших, это, это культовые сооружения. Один из старейших – это собор э, Троицы э, или Уйский собор э, в Троицке. Ну, опять же, вот то здание, которое построили в 18 веке, оно было очень простенькое, практически э, только одна часть. А потом уже и колокольни не было, а потом позже уже построили колокольню. Э, вот недавно я был, буквально неделю назад, в городе Сим, там тоже э, церковь, Дмитрия Соломского была построена в 1762 году. Но сейчас она выглядит ну, практически сарай с сараем. Там пытаются что-то делать. Там даже службы идут. Потому что в советское время снесли колокольни, уничтожили купола и, конечно, требуется большие средства, чтобы его восстановить в том виде, в котором он был. А тем более, что Одним из архитекторов вот этого э, Симского собора или Симского собора является э, архитектор школы Казакова, московского архитектора. Но вот Уйский собор, э, который, конечно, был достраивался и Пугачев, там его осквернял, но тем не менее сейчас он уже почти в последней стадии реконструкции и выглядит довольно интересно. Опять Кыштым. Ну вот, к сожалению, вот самые такие интересные нескольких всего в городах: Верхний Уфалей, Кыштым, Троиц, и в Кыштыме церковь на острове или духовская церковь тоже оскверненная Пугачевым. В общем, Пугачёвцы они постарались, где только возможно, сжигали, ломали, грабили, но в общем-то выставили вот снова вот этот собор, радует людей не только, так сказать, религиозных, но и других своей красотой, красотой XVIII века. Еще один комплекс таких интересных зданий это казенные винные склады. Дело в том, что в конце XIX века государство решило, что нужно где-то деньги брать, требуется пополнять казну. Ну, лучше всего это обложить акцизами и ввести водочную монополию. Это было сделано. Всего по Российской империи было построено 400 складов. Ну, склад – это практически завод. Что такое склад? Это значит, те, кто производит спирт, ну, там были государственные заводы, но в основном частные, они должны были сдавать этот спирт на казенный винный склад. И там уже из этого спирта делали водку. И, соответственно, государство получало хорошие деньги. Ну, например, по некоторым данным, где-то в 1910-е годы до 25-30% всех доходов казны были за счет вот этих продаж от водки, от акцидов. И вот один из Челябинс... ну, в Челябинской области сохранилось практически только три казенных винных склада. Один из них – это в Челябинске. Челябинский на улице Могильникова. Раньше это был Восточный бульвар. Э, немножко он надстроен, но тем не менее этот комплекс, он сейчас довольно интересен, потому что там есть и основной э, корпус, казенного вина склада, где производилось изготовление водки, а также огромное спиртохранилище. Спиртохранилище, ну там цистерны, ну выше, наверное, вот этой сцены две цистерны, которые, честно говоря, я не знаю, как их делали, потому что, скорее всего, сначала делали, ну, клепали вот эти цистерны, а потом вокруг них уже совершались там. Это сохранилось. И труба 1902 года. Поэтому в Челябинске длинная монополия практически вступила в действие только в 1902 году. И, соответственно... Прекратил действие водочный завод Покровский Вот если пойдете по улице цивиллинга Там сейчас котлован роют Под гостиницу Это между камерным театром И комиссариатом Ну комендатурой И именно там был два года назад Археологи нашли остатки Водочного завода Покровского В 1902 году он прекратил существование Вот посмотрите Довольно такая похожая архитектура вот, челябинского и верхнеуральского. Если в челябинске где-то до 2002 года производили водку, это Челябинский ликороволочный завод на, на территории вот этого бывшего казенного склада, то верхнеуральский до марта этого года. До марта этого года производили, к сожалению, ну, как всегда, там частично водку э, шла в чистую, частично в темную. Ну, закрыли завод за вот такие нехорошие действия. Но пока он еще не разрушен. В Златоусте казенный винный склад, тоже очень похожая архитектура, э, потому что были специально такие типовые проекты, которые строились, э, альбомы, и по ним строились в зависимости от мощности заводов. там э, 150 тысяч ледер в год, или там больше ведро – это 12 литров. И, ну, опять, мы уж продолжим вот эту алкогольную тему. Э, тоже довольно интересная, я бы назвал, пивная архитектура Челябинской области. Она очень скромная и... Э, Наверное, одно из самых интересных зданий – это пивзавод э, Зукера в Троицке. К сожалению, он сейчас в таком заброшенном состоянии. Ну и вот эта фотография, она немножко обрезанная, но очень интересный комплекс, потому что там на территории сохранилось не только вот это здание, но и склады, и Солодовая, и так далее. В общем, э, надеюсь, может быть, когда-нибудь его восстановят. И, может быть, будут использовать как-нибудь под какой-нибудь, ну, я не знаю. У нас вот, у меня вот дочь сейчас путешествует по Америке. И вот она мне говорит, вот я удивляюсь, там такие огромные строят здания, выставочные центры или используют старые, но в них наполнение ничтожное. У нас наоборот, у нас очень интересная сейчас и традиционное, и современное, искусство, живопись, скульптура, но выставлять ее негде. То есть вот такой парадокс. Ну вот, может быть, использовать вот такие здания уже для более таких, не питейных, а более интересных тем. В Троицке же есть еще одна, ну, остатки еще одного пивзавода. Ну, что интересно, вот, допустим, один называл «Восточная Бавария», другой «Новая Бавария». Ну, считалось, что Бавария даже в Челябинске была тоже, по-моему, э, «Новая Бавария». Это на улице Труда, э, за домом Труда 89, там была э, тоже пивоварня, пивной завод, но его разломали еще в 20-е годы. Э, очень печально в Верхнеуральске. Красивейшее здание – это вот то, что осталось от огромного пивзавода. Причем в красивом месте. Если вы когда-нибудь были или будете в Верхнеуральске, обратите внимание, Верхнеуральск – это вообще интереснейший город. Вот если э, кто-то желает, ну, окунуться там на 100-150 лет назад, то надо поехать либо в Троицк, либо в Верхнеуральск. В Верхнеуральске сохранились десятки домов, э, именно улицы, э, Такие, как конца 19-го, начало 20-го века, нетронутые, очень интересные, и, ну и сама местность, ведь Верхнеуральск это на реке Урал, и там границы Европы-Азии, совсем не нужно ехать там, допустим, тоже в Магнитогорск или в Златоуст, чтобы перейти границу Европы-Двух континентов, а вот можно поехать в Верхнеуральск И... Кроме таких производственных предприятий, сохранились еще склады. Дело в том, что, ну вот, например, в Челябинске не получило развития. Вот, допустим, в том же Верхнеуральске было, по-моему, чуть ли не 4 пивяных завода, в Троицке 2, а в Челябинске всего один. Всего один. А почему? А потому что в Челябинске была проведена железная дорога, и поэтому было проще перевозить пиво из других городов, в частности, Жигулевская. И вот фон Вакана купил в конце 19 века участок в Самаре и построил Жигулевский завод. А затем в 58 городах России, Российской империи, закупил тоже участки и там построил склады. На поездах привозили пиво, летом там во льду, зимой просто так. И здесь уже ну, в больших таких емкостях а на месте развивали, в том числе и в Челябинске. Вот кто-нибудь узнает, где это... В центре города. Гостиный двор. Правильно, гостиный двор. Вот надо дать должность решетнику, это владельцу гостиного двора и детского мира. Когда, ну и еще, конечно, архитектору Ковалеву, когда они делали гостиный двор то они не разрушили вот эти старые склады, построенные в 1908 году, а вписали его в интерьер. То есть вот это не на воде, ну, за исключением, конечно, дверей. А вот, что касается стен, это родные стены 1908 года. Обратите внимание, довольно интересная архитектура, Новый площадь. К сожалению, она сейчас не используется. Там есть небольшой, по-моему, ресторанчик или пивовальный какая-то чешская. Но вот саму сам вот этот склад, он сейчас просто используется как склад. Там какие-то мебель хранится и так далее. Вообще хорошо бы там какой нибудь кафе сделать или ту же пивоварню перенести, потому что там совсем другое. Там вот своды Манье, но я немножко позже расскажу об этих сводах Манье, если у меня останется время. А вот, кстати, своды Манье. Вот тоже я обратил внимание, интересная история. Своды Манье, это придумал садовник французский. Практически ему нужно было делать бочки И вот он э, придумал арматуру, что обмазал цементом И получилось очень прочное сооружение Потом он начал развивать И в частности э, делали вот такие сводки Вот сейчас как делают? Панели, большие железобетонные, Тогда этого не было Поэтому делали, ставили какие-то, ну допустим, рейки или швеллеры а между ними можно было либо кирпичами такую арочку делать либо из железобетона и обычно вот такой простенок он был от 40 до 60 сантиметров и он выдерживал очень большую э, нагрузку ну вот например в Челябинске если вы были э, на бывшем заводе Росикла, Свобода 2 там при входе есть с правой стороны здание и вот вот они как раз, видите, своды Манье в этом здании. Это был первый этаж, а на втором была установлена паровая мельница. Или вот еще здание. Вот даже не догадаетесь, балкончик тоже со сводами Манье, где он находится? В центре города. Ну, это мало кто знает. Это бывший магазин Зайкова, потом ресторан Арктика, а ныне... Там размещается, ну, правда, на, ну, в настройках Министерства здравоохранения. Это напротив э, кинотеатра «Знамя». И что интересно, ну, вот конец 19-го, начало 20-го века, вот эти своды Манье. И вдруг своды Манье снова находят применение, ну, система сводов Манье, находит применение, когда началось э, массовое строительство в конце 20-х, начале 30-х годов. Ну, вот, например, балконы в городе Златоусте. Я когда э, был там, и местный строитель обратил внимание, вот посмотрите, какие интересные балконы, я задумался, а может быть они еще где-то есть? И действительно, Магнитогорский, первый Магнитогорский дом, который построили, многоэтажный дом Магнитогорский, видите, тоже со, со сводами Манье. И в Челябинске есть. В Челябинске, ну я не стал приводить, в Челябинске это, вот если вы пойдете по улице Российской, то э, вот около проспекта слева и справа, там и ряд домов построенных в конце 20-х, начале 30-х годов, там балконы со сводом и И вот такая тема, еще время-то есть немножко? Пять минут. минут. Ну вот я хочу остановиться, э, ну это моя версия, это 10 самых интересных старинных зданий Челябинска. Э, ну, можно соглашаться, можно не соглашаться, но дело в том, что, к сожалению, за всю историю, за 282 года существования Челябинска, ну вот, очень мало интересных зданий, которые привлекли бы. Ну вот одно из них это здание на улице Красноармейской, дом Юдиной, ну, практически это дом принадлежал Лоренцеву, э, у него был керамический завод, он сохранилось здание в керамическом поселке, но почему-то он Дом записал на свою, видимо, любовницу, на вот эту э, юдину прачку. Э, народный дом. Ну, история народного дома, наверное, всем известна. Построили в 1903 году и, в общем-то, благодаря э, пожертвованию 24 тысячи из 35 дал золотопромышленник э, Чикин. Кстати, вот сейчас на Карла Маркса идет реставрация дома Чикина и вроде делают аккуратно. Ну, в общем-то, дом интересный, э, красивый, ну, дальше туда, к югу он, конечно, надстроен дважды, в 30-е годы, потом 40-е, но в целом, вот, вот этот фасад, входящий на север, он э, сохранил вот эти элементы именно 903 -го года. года. Черезвездочная фабрика. Э, сейчас черезвездочная фабрика, увы, вот в таком полуразрушенном состоянии, это на улице Васенко. В советское время там был чимфан-завод, и даже в перестроечное время находился. Но это одно из интересней, интереснейших зданий. Вот в принципе, чьи развески, если брать всю Россию, их сохранилось очень мало. В Кунгуре есть, в Перми, в Москве. Ну и, в общем-то, я, честно говоря, больше не знаю. В Челябинске было четыре здания. И вот самое красивое, к счастью, это товарищество Кузнецова, преемника Губкина. Оно было построено в начале 20 века, потом его немножко надстроили, но были такие варвары, компания «Планар», она, ну, «Армада», она же один и тот же директор, они в 2009 году разрушили, уголовное дело замяли, э, в общем-то, ну, сейчас вот полиции отдали эти здания, может быть, она его восстановит. Интереснейшее красивое здание. Здание реального училища на улице Красной. Там сейчас располагается один из факультетов, как у нас, агроуниверситет, агро университет по-моему. И вот это здание, оно практически с самого его строительства в 1905-1907 году использовалось именно только для учебных целей. Ну, реальное училище это было практически... Э среднее училище и самое-самое высшее в Челябинске. Этот проект аналогично есть здание в Санкт-Петербурге, но немножко переработано. Челябинское здание отличается. Ну, конечно, Александра Невская Церковь. Она, ну, я бы еще здесь ему не привожу, но они равнозначны. Троицкая церковь около зеленого рынка и вот это так называемая Красная Померанцевская церковь. Дело в том, что автор проекта – это московский архитектор Померанцев, но ну, он известен, например, тем, что ГУМ в Москве был построен по его проекту. И вот мой любимый дом – это дом Особняк Хованова на улице Васенко. Там сейчас чекисты современные, ФСБшники располагаются – но дом очень красивый, с богатым декором. Ну, вот чем-то говорят, что один и тот же строитель Троицкую церковь и вот этот дом делал. К сожалению, хозяин Хованов, он занимался торговлей леса, не, не пожил в этом доме, поскольку он очень активно участвовал в строительстве и один раз упал с лесов и умер. Буквально за год до завершения строительства. Ну, а его сыновья, к сожалению, не смогли разделаться с кредитами, и его отобрали у семьи Хованова. Особняк Архипова тоже Новосенко. Вот Новосенко, получается, особняк Хованова, торговал мукой. Ну, к сожалению, мельница Архипова, это на станции водной, в 1982 году взорвалась, и от нее ничего не осталось. Ну, вот, сохранился вот этот дом. Причем, причем этот дом, он полукаменный. Второй этаж э, деревянный, но ну, так хорошо э, он э, оштукатурен, и вот его отреставрировали, опять же, полицейские, то смотрится он прекрасно. Э, ну вот это моя боль, не только моя, а многих других. Это магазин Валеева. Магазин Валеева был построен в 1911 году троицким купцом Валеевым. И вот одна из, ну это старая фотография, где-то пятилетней давности Видите, смотрится прекрасно, но, увы, сейчас она обвешана какой-то совершенно ненужной и страшненькой рекламой И вот, наверное, последний дом, это дом до Цигера Высоцкого на улице Труда Это угол Труда и Пушкина Ну это чистейший модерн Ну там, правда, вот потерянный шпиль, но его восстанавливают будут делать входную группу. Ну, в общем-то, это один вот из самых интересных домов. А, еще, извините. Конечно, здание пассажа Яушева. Здание пассажа Яушева, где сейчас находится картинная галерея или музей изобразительных искусств, 1913 год. К сожалению, в нем были зеркальные окна во всю, так сказать, во всю раму, но во время Багьего бунта 1915 года, когда женщины решили, что у них не будет сахара. Они разбили эти окна, потом на втором этаже разбили, так это не восстановили. Ну вот, в принципе, там еще две темы, но я думаю, это когда-нибудь следующий раз. Поэтому я заканчиваю. Пожалуйста, если есть. Большое вопрос. спасибо. Юрий а, Владимирович. Владимирович, вы же не против вопросов из зала. Нет, нет, нет. все. А, можете задавать вопросы. Да. вот это очень ценно, что вы, мы знали что не были общества да, именно это так собственно, народные дома э, во всех городах в основном делали э, организовывались их строительство общества трезвости ну, как-то отвлечь от э, вот этих петельных забот И что касается сухого закона ну, если почитать э, воспоминания Константина Теплоухова который был акцизным чиновником увы все это дело обходили, все равно народ продолжал пить, только, ну, может, более тайно гнали самогонку, и все это продолжалось. Искитрялись, допустим, там, не, невозможно же было это все учесть, ну, что далеко ходить, если взять вот даже 86-й, там, 87-й, когда, или Горбачев-то, вот это тоже попытка сухого закона, это так, это бесполезно. Поэтому все это входили, Хотя формально, да, действительно был даже такой случай. Вот я вам показывал с водоманией этот бывший дрожжевый куриный завод Аникина, ну, где завод роскокла потом построили. Там при производстве дрожжи попутно был, производился спирт. Ну а поскольку, ну вот ввели вот этот сухой закон, соответственно, сдавать они... Ну, просто необходимости э, ну, государству брать этот спирт уже не было, и он, Аникин очень боялся, и он как-то позвал Теплоухова и говорит, что мне делать, у меня там накопилось 10 тонн вот этого спирта, ну, в общем, они втихаря ночью прорыли э, такие каналы к реке Миас, там недалеко было, и спустили 10 тонн в реку Миас. И Теплоухов еще радовался, что все обошлось, потому что аналогичный случай, не помню, где-то, в каком-то другом городе, когда тоже вылили, а, разбилась бочка, так наро... а, зимой было, и народ этот снег весь съел. Ну вы что верите на Пескаревском, вернее, ну Скажите, пожалуйста, неужели ничего не осталось? Ни пива, ни водки, ни спирта. До наших времен ничего не было. Или что-то осталось? Что-нибудь осталось из тех запасов на сегодняшний день? Где? Ну, их же сейчас по новой раскапывают там, или находят. А, ну, понятно. К сожалению, пока нет, ничего не нашли. Только разбитые бутылки. Хотя вот, допустим, мы были на ликероволочном заводе, на бывшем, это вот казенный винный склад на Могильниково, а закрыли его в 2002 году, а мы были в 2016. И там огромные такие бочки, такой высотой дубовые, и на донышке там были наливки. мы ну, попробовали, ничего вроде с недобным, <свят> Не отравились. Слышал посоление. Ну, во-первых, на Бадаевских складах, после того, как их распробили в Ленинграде, ели землю, пропитанную сахаром. Напомню. Во-вторых, вы упомянули самарские предприятия Фон Вагана. Мне доводилось читать воспоминания, может быть, знакома фамилия Максим Болярин. У него есть интереснейшая книга «Записки психиатра» или всех Лаперидолу» за счет заведения, и он упоминает это в своих воспоминаниях про студенческие годы. В зданиях пивоваренного завода фон Вакана находился морг, где они проводили вскрытие и анатомические исследования. Третий момент – за вот эту деятельность Сергея Юрьевича Витта, о вы упомянули, 25-30%. Его бюджет просвали не иначе как пьяным бюджетом. А... Вопросов я хотел задать бы вам тоже два вот таких. Первое. Вы действительно показали ряд архитектурных памятников, но есть, конечно, здания, которые имеют архитектурную ценность. Есть здания, которые просто красиво выглядят, которые, может быть, аутентичны, сохраняют среду. Но когда любой, извините, склад, любой, извините, сарай выдают за объект историко-культурного наследия, это кажется как минимум странным. Поэтому... Первый большой вопрос. Зачем? И да, зачем так делать? Я это имею в виду. И второе. Вот есть у нас рядом с местом, где я сейчас работаю, заброшенное здание эллибатора. И насколько мне известно, до сих пор неизвестно, кому конкретно это принадлежит. У меня отсюда вытекает второй вопрос, например, как это выяснить, как именно это выясняется, и второе, как именно инициировать, допустим, его реставрацию. Благодарю вас, извините за многословие. Понятно, можно... Что? Почему для вас это сарай? Приведите, пожалуйста, аргументы. И как вы отвечаете вот эти красивые здания, как вы сказали, объекты культурного наследия от сарая? Очень интересно послушать ваши аргументы. Спасибо. Просто... Просто... Просто... Если... Нет, если честно, на самом деле, поясни себе... логически. Спасибо. Есть интересные архитектурные решения, вроде представленных салатов маньер, допустим, которые интересны чисто технически. Есть решения, которые просто смотрятся красиво, вроде особняка Данца Герлосадского, предъявленного. Но когда имеется, допустим, здание ДОПО, Скажем так, я для примера сказал на самом деле, которые не имеют ни, ни, ни, ни запоминающихся технических решений. Но оно явно устарело, не соответствует своему утилитарному предназначению и требует перестройки. Вот тут возникает большой вопрос. Можно я все-таки возьму слово? Ну вот вернемся к вот к этому зданию. Что это? Архитектурный шедевр или сарай? Сарай, конечно. Сарай 18 века. Ну Таких осталось 5 в Челябинской области. И что, значит его снести к чертовой матери? Я думаю, что надо 10 раз подумать. Кстати, в Челябинске не сохранилось ни одного здания 18 века. А, допустим... В 18 веке было всего 3, построено три каменных здания, двухэтажные. К 20 году осталось одно. Оно находилось там, где сейчас областная прокуратура. И дом Сапожникова. На нем была каланча пожарная. Местные краеведы, историки, пытались э, спасти это здание. Они доказывали, что это действительно это важно для но ну, Плевали, снесли. Что мы имеем в виду, что мы сейчас имеем? Ничего не имеем. Какое-то страшное серое здание, якобы современное. Поэтому надо сто раз подумать, есть определенная система. И надо сказать, что это не субъективные мнения, когда включают государственный реестр, федеральный. Есть специальные э, эксперты, есть специальные комиссии, которые определяют, стоит или не стоит. И, э, вот из того, что вы посмотрели, ну, я не знаю. Если вы считаете, что это надо снести, ну, пожалуйста, давайте сносите, ломайте. Будет слава герострата. Ну, это вопрос, знаете, чисто такой субъективный. Я думаю, что это за, за одну минуту не ответишь и не убедишь. А что касается элеватора, ну, во-первых, Челябинский элеватор – не уникальное здание. Аналогичное здание в шикарном состоянии находится в Саратовской области – это тоже был типовой проект, От, э, и там не только основная часть сохранилась, но и крылья. Кому принадлежит член, это известно, компания Морозыка, господин Баймаков, он даже заказывал проекты и планировал восстановить. Но дело в том, что в славные 90-е годы вот эти участки, там же около элеватора еще куча э, всяких складов. Там, по-моему, около трех десятков владели, владельцев, и они никак не могут между собой договориться, потому что что-то там такое ценное построить, соответственно, нужны парковки там, и так далее, и так далее. Но есть проекты, вот года полтора назад на Печекучи представляли такой проект восстановления, использования вот этого не знаю, нет. Вопрос в деньгах. Все упирается в деньги. Здесь Будут деньги, сделают. Не будет денег, значит ничего не сделают. Ну и давайте последний вопрос. О, девушка руку поднимала да. уже. Ну, Совершенно нет таких людей в Челябинске, которые хотят заняться этим и инвестировать э, в реставрацию таких зданий. К сожалению, практически нет. Нет, ну не сказать, чтобы совсем нет. Я могу назвать, ну, по крайней мере, три примера. Первый пример уже почти реализованный на улице Миаской, 44. Восстановили старый бывший дом Загуменного, там находилась низшая ремесленная школа в 1903-1905 годы. И очень аккуратно восстановили. И, и, и, там был час хостел. И что интересно, например, они на втором этаже, они просто ободрали старую штукатурку. И когда заходишь, вот эти красивые арочные проемы, там пол, там доски, вот, такие, вот такой толщины, 1900, 1896 года. Поэтому вот этот пример, второй пример. На улице Труда, 89, вот как раз, где был ну, пивзавод. Венцеля, ну Венцель там арендовал вообще у Бельевскому принадлежал этот дом, его сейчас взял ну челябинский известный блогер Дмитрий Балакирев и он сделал проект и вот недавно он буквально приступил к восстановлению этого здания там хотят сделать рестабар ну в принципе интересная идея и еще недели полторы-две назад встречался с одним из застройщиков у него есть идеи восстановления некоторых зданий, но ну, вопрос еще в том, чтобы получить их. Дело в том, что многие те, кто владеют, они, у них цель одна снести и на этом месте построить там какой-нибудь сарачик стеклянный. А то, что находится, допустим, в муниципальной собственности, ну вот, например, здание Цвилинга 8, угол Карла Маркса и Цвиллинга. Вот он попытался, ему сказали, нет, у нас есть особая программа. Уже кто-то там получил грант на это дело из областного бюджета или из городского, и будет его якобы восстанавливать. Ну вот такие моменты. Ну кое-что двигается.